Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! Сегодня мы с вами поговорим о парше яблони и груши и о защите от этого крайне опасного и вредоносного заболевания. Именно парша груши и парша яблони портят настроение садоводу, вызывая опадение завязей, вызывая порчу яблок, провоцируя заражение их другими болезнями, в частности, плодовой гнилью. Сколько много вопросов нам поступало из-за того, что гниют яблоки, гниют груши, портятся, не хранятся. Причина – парша и ее товарищи. Так как сделать, чтобы парши в нашем саду было как можно меньше? Самое главное правило – вовремя начать. Не позволить этому паразиту проснуться и нанести упреждающий удар. И начинаем мы борьбу с ранней весны. Парша, как и прочие грибки, реагируют на температуру воздуха и влажность и просыпаются одновременно с нашими яблонями и грушами. Поэтому, как только набухают почки, как только показываются первые верхушечки листиков, так называемый зеленый конус, развертывание почек, мы идем в сад. С чем? Мы идем в сад с препаратами меди. Это универсальный фунгицид и бактерицид. Особенно советую обратить внимание на препараты меди, а именно Косайт, абигопик, Бордовскую жидкость, тем садоводам, у которых в прошлом году были парша, были другие болезни и бактериозы. Именно медь и ее препараты способны сдержать развитие бактериозов и не дадут парше распуститься у вас в саду. Но препараты меди, это препараты контактные. Это значит, что они легко смываются дождем. Это следует учесть при обработке. Почему? Так важно провести ранневесеннюю обработку, так называемое первое искореняющее опрыскивание. Дело в том, что в это время активно рассеиваются споры парши, которые перезимовала на опавших листьях. Как бы мы ни старались убирать листву из сада, где-то что-то остается. Остается парша в соседских садах, где-то выброшенные листья лежат открыто, и вот именно там зреет парша и сеется. Если мы успели вовремя обработать наши деревья, не только ветки, но и почву под ними, мы значительно уменьшим запас инфекций. Второй важный момент в календаре любого садовода – это розовая почка. Листья уже раскрылись, и мы видим верхушечки бутонов. Розовая почка – это у яблони, а у груши бутоны светлые, белые. И они начинают потихоньку выдвигаться, расходиться. В этот момент тоже важно обработать. Но здесь мы уже применяем другую стратегию. Поскольку у нас есть листовая поверхность, она может всасывать препараты. И мы рекомендуем использовать такие низкотемпературники, как Хорус. Он работает уже при температуре плюс 5, плюс 6 градусов. А также Тапсин-М. Этот препарат предупреждает также поражение наших деревьев различными раковыми заболеваниями, плюс он действует как легкий инсектицид, то есть борется и с болезнями и с вредителями, а для груши я вам очень настоятельно рекомендую в этот момент обработать деревья таким препаратом как ракурс, он прекрасно справляется с ржавчиной и паршой, как на яблоне, так и на груши, ну вот у нас Бутоны уже выдвинулись, идет цветение. Естественно, заботясь о здоровье наших пчел, о качестве меда, яблони, груши, мы в это время советуем не обрабатывать. А вот после цветения обязательно спешим в сад. Что значит после цветения? Это значит, что на ваших деревьях не осталось ни одного лепестка. Они все осыпались. Именно в этот момент очень важно провести обработку, еще одну, Любым системным фунгицидом. Системные фунгициды намного лучше выигрывают по сравнению с контактными, такими как Делан или другие, или теми же препаратами меди. Поступив в ткани листа, они содержатся в нем в течение 2-3 недель, не позволяя паразитам проникнуть внутрь листа и заразить его. Почему так важно провести обработку после цветения? Это предотвращает опадение завязи из-за поражения паршой плодоножек. Именно она чаще всего вызывает самые значительные осыпания завязей после цветения. Плюс обязательно совместите эту обработку с подкормкой микроэлементами. И особенно, чтобы там был цинк и бор. Это обеспечит повышенную завязываемость и сохранение урожая. Следующую обработку мы проводим, когда зависть яблони-груши достигнет размера лесной орех. Это ключевые фазы в защите любого плодового дерева, будь то яблоня, либо груши. Идет активное образование завязи, она растет, и если в этот момент ее паразит парша, то, скорее всего, дерево ее сбросит. Либо из такой завязи потом разовьется уродливое, некрасивое, мелкое и невкусное яблоко. Какие препараты можно использовать после цветения? Если погода стоит прохладная, это может быть хорус. А если погода стоит теплая, температура поднимается днем уже выше плюс 15 и 16, это может быть скор, райок топаз, если сухо, а также любой другой фунгицид, разрешенный в вашей местности. Главное условие – никогда не используйте два фунгицида с одним действующим веществом подряд. Сверяйтесь, они должны быть из разных групп. Только тогда защита будет максимально эффективной. Кстати, многие скажут, вы рекомендуете нам только химию. Но дело в том, что биопрепараты ранее весной применять бессмысленно. Следующая важная фаза – это плод размером с грецкий орех. Эту обработку тоже ни в коем случае нельзя пропускать. Обязательно обрабатываем свои растения в безветренную погоду. Желательно в вечерние или ранние утренние часы. Для того, чтобы солнце не испарило препарат, который попадает на листики и успел впитаться в ткани. Для тех сортов, которые относятся к группе зимних и позднезимних, через 2-3 недели можно провести еще одну обработку. Ведь убирать мы их будем в сентябре, а то и начале октября месяца. И очень важно сохранить их здоровье. В дальнейшем, чем ближе к периоду созревания, тем более желательно использовать только биопрепараты для защиты и от болезней, и от вредителей. После того, как мы сняли урожай, обязательно проводим защитную обработку. Многие садоводы страдают тем, что, сняв яблоки либо груши, забывают о своих деревьях до осени, когда приходит пора убирать листву, проводить искореняющую обработку. Это в корне неправильно. Убрали урожай, обработайте деревья фунгицидами, инсектицидами от тли и прочих листогрызущих. И обязательно подкормку, ведь деревья отдали все свои силы, чтобы вырастить вам хороший урожай. И их нужно восполнить. И вы этом поможете. Ну и наконец, последняя обработка, которая закрывает сезон, это перед листопада. В это время мы рекомендуем использовать крепкий раствор мочевины а либо аммиачной селитры. Концентрация мочевины может доходить до 10%. Селитры аммиачной до 5-6%. Она довольно-таки жесткий препарат, хорошо сжигающий не только инфекции на поверхности листа, но и сам лист тоже может повредить. Но поскольку у нас в планах листопад, то быстрое опадение листвы как раз в наших интересах. Процветание вам и вашему саду. И до новых встреч на нашем канале.